Вы живете в бесконечном ожидании, что когда-то все станет круто. То, что я говорю, бесполезная штука. Благодаря нему вы с легкостью погрузитесь в мир финансов. Формулы для проработки мероприятий по увеличению прибыли. это нормально, и вы во всеоружии действительно есть чем гордиться. А на переменных затрат стало меньше, на 83 тысячи. Всем привет! Я хочу поведать вам о том, почему в 30, а потом в 40 ты начинаешь грустить. Многие называют это кризисом среднего возраста. Сейчас я расскажу, почему так происходит. Обязательно досмотри это видео до конца. Я покажу видео-демонстрацию экрана финансовой модели PRO, то, как она работает, какие вкладки там есть. Но для начала подпишись на мой канал, поставь лайк этому выпуску и не забудь нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Поехали! Дело вот в чем, что круглые даты напоминают нам, что желанная реальность до сих пор не наступила. Вы живете в бесконечном ожидании, что когда-то все станет круто. Вы размените в десяток, там другой, но жизнь не, ну, не меняется. Что же сделать? Психологи, конечно, помогут помочь с правильными словами, но как по мне, только правильное действия приводит к нужному результату. Итак, что я предлагаю? Первое – это поставить учет в личных финансах. Второе – поставить учет в финансах компании. Вы спросите, на кое оно мне надо, это вообще все? Отвечаю. У вас будет понимание того, сколько денег куда и зачем. Поэтому уверенность в собственных действиях, у вас появится четкий план действий, времени будет вагон и маленькая тележка, трата нервных телек сократится в два раза, мечты будут сбываться быстрее, в итоге ближе к круглой дате вы поймете, что ну, все нормально и вы во оружие действительно есть чем гордиться. Что для этого нужно? Для начала осознать через показатели, где вы находитесь, то есть ваш факт. По опыту знаю, что вы испытаете сильную боль и разочарование, но через это нужно пройти. Дальше нужно поставить события под контроль и признаться себе, что все-таки у вас там не целая куча, там 150 там, незавершенных дел, вот, если вы их выполняете, у вас добавляется не тысяча, а там 3-4 штуки. А в конце концов, оставятся интересные проекты и те самые мечты, которые лежат там на самой дальней полке, и которые вы, ну, откладывали или не реализовывали. А дальше нужно начать делать и каждый момент времени понимать, есть ли динамика в действиях или нету. Вероятно, ваш мозг уже накидал кучу вариантов, почему то, что я говорю, бесполезная штука. И оно понятно, мозгу выгодно держать вас в состоянии комфорта, и когда вы начинаете что-то действительно дельное делать, он обязательно подкидывает вам пару мелких ненужных задач, чтобы отвлечь ваше внимание. Замечали такое? Да, сейчас я предлагаю ну, перевести мозг с позиции соперника в позицию союзника. Ведь такой союзник нам точно не помешает ну, для реализации самых крупных задач. Итак, если вы настроили свой мозг да, на работу и хотите радоваться жизни в любом возрасте, то вам не Решить вопрос: прибыль у компании да, там, с конкретными целями получения личного дохода в бизнесе. Социфровка гипотезы. Все это вы можете сделать, заполняя усовершенствованный шаблон финансовой модели для вашего бизнеса. В отличие от обычного шаблона, там есть видео подсказки в каждой вкладке, формулы для проработки мероприятий по увеличению прибыли, наглядные графики. Метод работы с незавершенными делами, вкладка по делегированию функционала и платежный календарь. Если вы решили сделать свою жизнь управляемой и выполнять сразу много мечт, тогда шаблон финансовой модели PRO это то, что вам нужно. В этом видео я расскажу о финансовой модели PRO версии. Она ну, лучше намного, чем обычная версия, которую, скорее всего, вы уже получили. Здесь есть видеоинструкция, в каждой вкладке есть видеообзор по вкладке, дополнились вкладки. В общем со всего по порядку Ну например вот прямые затраты тут можем писать не только факт, но и гипотезы появились графики факта, сколько куда мы тратим на такой диаграмме постоянные расходы факты гипотеза то есть мы будем видеть что мы допустим увеличили или уменьшили наши постоянные затраты дельту увидим насколько те или иные затраты у нас ну, стали больше или меньше. Так, следующая вкладка это переменные затраты, то есть тут тоже появилась гипотеза, мы сразу можем накидывать гипотезы от переменных затрат от выручки или от переменных затрат от валовой прибыли. Вот. И в этой таблице, напомню, да, то есть заполнять нужно только в желтые ячейки, в желтое и больше никуда не нужно а, заполнять. Далее у нас появилась новая вкладка рентабельность, которая не была до этого у нас вообще, а, ну тут все просто, тут нужно заполнить средний чек. Средний чек вы достаточно легко, его нужно выручку за месяц поделить на количество чеков, заказов, ну, в общем, ваших покупок. Ну и себестоимость среднего чека, это, ну, например, вы купили за 20, а продали за 36. То есть вся, ну, также можно посчитать, например, всю себестоимость проданного товара за месяц нужно разделить на количество чеков, тогда вы ну, поймете себестоимость среднего чека. Далее нужно понять, сколько у вас заявок в месяц, ну, например, в данном случае 150, хотим по гипотезе 300. Ну и количество покупок в месяц 15, а хотим, например, 25. Дальше мы пишем просто затраты на привлечение, сколько сейчас тратим, сколько хотим, чтобы тратились. Напомню, что заполняем только желтым цветом. Вот, исходя из этих, получается раз, два, трех вкладок, получается итоговый документ, где мы, например, хотим здесь ну, мотоцикл, например, можно потратить на Yamaha td 900 но ну, вы можете, например, отдых на Бали поставить или какой-то ремонт в квартире или еще что-то. Ну и тут мы можем видеть, да, что по факту мы зарабатываем 40, а фин модель посчитали на 370 тысяч. Можно посмотреть, какие дельты отклонения у нас есть от, ну, от заданных величин, ну, например, на рекламу стали больше 10 тысяч тратить, а на переменных затрат стало меньше, на 83 тысячи. Напоминаю, что в каждой вкладке есть видеообзор, вы можете его легко посмотреть. И мы добавили сюда диаграмм, гистограмм, в общем, чтобы это было наглядно, еще проще. Далее идут 4 вкладки, я поделюсь с вами инструментами, которые ну, используют, используем мы на практикуме. Люди платят за это и 50, и 70, и 150, и 200 тысяч рублей. Но, в принципе, по сути, я с ними пользуюсь такими инструментами. В задачах они пишут то, что, ну, то, что повлияло на финмодель. Ну, например, повысили средний чек, повысили рентабельность, оптимизировали налог, например. Ну и подробно в видеообзоре можете посмотреть. И дальше они притаскивают, если что-то выполнили, то они перетаскивают это в готово. И ну, готово у нас, вот здесь отмечается вкладка готова, и потихоньку мы выполняем те действия, которые принесут нам деньги. Дальше наш практикум направлен не только на деньги, но еще чтобы у вас времени было больше, поэтому мы с учениками выписываем функционал. Выглядит он вот так, это прямо вот взяли с, ну, с человека, с настоящего живого его рабочую такую финмодель. И вот он уже четыре дела пере, ну, перевел с себя. И сейчас вот красным будет выпол, ну, передавать тоже ну, вот Елене, например, и Сергею, и Юрию. И, и ну, задачи, чтобы вообще функционала на собственнике не осталось. И дальше незавершенки. Но ну, незавершенки – это отдельная тема. А, то есть это все мелкие дела не только по бизнесу, но и личные, все крупные, белкие. Ну, в общем, что сидит у вас в голове. А, ну, самое большое у меня было 470 незавершенок у моего ученика. Но когда ви, вы видите динамику, что, в принципе, все, а, ну, ну, как бы заканчивается, когда у вас было, например, как в этом случае, 60 незавершенок, осталось а уже 46, и еще 10 вот, человек поставил себе, что он выполнит за одну неделю, ну, жизнь ну, налаживается. Ну и далее последний такой вот инструмент, который мы используем, это платежный календарь. Напомню, что здесь желтым цветом только нужно все заполнять подробнее еще, конечно же, в видеообзоре. Но по факту вы заполняете данные свои, когда к вам что придет, когда что уйдет и сколько у вас сейчас на руках есть. Можете менять дату, например, с какого числа вы начинаете этот платежный календарь вести и все автоматически там меняется. Ну и предыгадывайте, кассовый разрыв не в день, когда он случился, а заблаговременно вперед вот такая финмодель и еще если эта финмодель вам досталась бесплатно смотрите ну есть ссылка добро за добро вы можете оплатить эту финмодель по ссылке если она вам ну, помогла дальше видео инструкция вот сейчас которую вы просмотрели она ну вот здесь вот у вас а, она есть то есть вы можете ее ну, просматривать лично. Дальше я жду от вас ну, комментариев, либо каких-то дополнений, либо каких-то вопросов. Можно мне писать лично ВКонтакте. Благодаря нему вы с легкостью погрузитесь в мир финансов. Когда-то я тоже начинал, но у меня не было таких удобных подсказок, инструкций и готовых решений, графиков и шаблонов. Ссылку на приобретение шаблона финансовой модели PRO я оставлю в описании к этому видео. Переходи и погружайся в мир финансов. Это сделали сотни моих довольных клиентов и вы тоже ничем не хуже. Поэтому давайте дружить и развиваться вместе. Подписывайся на мой канал, ставь палец вверх к этому видео, жми на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Новые выпуски выходят два раза в неделю. Прямо сейчас приходи на мой канал и узнавай все больше и больше про финансы.